Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередные комплектующие для вас. Отправляем мелкие пакеты и негабаритные грузы Почты России. А Почта возит хорошо, быстро. Здесь идут ящики ПНД, различные комплектующие. Кто-то сиденье заказал и различная мелочевка. Отправляем регулярно. Делайте заказы в нашем интернет-магазине booksclub.ru либо в группе ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Пока.